Добро А кто наемники? Подрядчик кто? Вы где, у работаете? Вот так у нас ямы неделю назад выкопали, засыпали щебнем, не успели улежаться, уже асфальтируем. Улица Стрельникова. Подрядчики «Автодор» техника вся автодор подрядчик автодор где урал строй и кто там